Что это? Зачем мне это? Каждый раз, когда в мир выходит новая криптовалюта, кто-то на этом делает миллионы. И каждый раз эта новая криптовалюта не имеет экономической обоснованности, просто новые деньги. В мире появится новая криптовалюта, имеющая экономическую обоснованность. Криптовалюта, за которой стоит действующий бизнес по всему миру и мощные комьюнити. Криптовалюта, дающая дивидендную прибыль каждому ее держателю. Криптовалюта, подкрепленная устойчивым бизнесом с достойным продуктом, имеющим уничтожающие привычки миллионов людей на продвигающие. Это новое, осознанное общество. Общество, в котором вырастут наши дети. Это новая эра.